Привет, как дела? Сегодня мы с вами посетим э, собачий фестиваль Pet Shop Days в Санкт-Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Народище уже много собрал. А собачки идут. Надо очередь стоять. Наверное. Итак, проходим через мостик и попадаем в парк ЦПКО. Навстречу нам уже идут отгулявшие на фестивале собачки с их хозяевами. Ну а кто-то только-только направляется туда. Вот такие корги по пути нам встречаются. И сейчас я покажу вам частичку этого парка. Так как парк находится на Крестовском острове в центре Санкт-Петербурга, нам приходится пересекать некоторые мосты через речки и каналы. Здесь вот на этой реке катаются на катамаранах. И также я нашла собачников, которые решили искупать своих собак в прохладной водичке, потому что в этот день стояла практически 30-градусная жара. Это был конец августа, прошлое воскресенье. И как раз в этой водичке несколько собак гонялись за мячиком. Смотрите, как это было весело. Я аж прям замерла минут на пять, снимала это действие.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 ну а мы движемся дальше по направлению к месту, где проходил фестиваль. И э, проходим через парк, где, кстати, находится живой зоопарк. Вот в этом вольере, допустим, живут говорящие вороны. Э, дальше идет кафешечка, которую тоже надо пройти. В этом году э, более 46 тысяч человек посетила праздник и около 13 тысяч э, животных э, пришло на Pet Shop Stay. Э, э, и многие люди уже уходили с праздника, многие еще только шли, как и я. И знаете, что я обнаружила э, практически на подступах к фестивалю? Живой оркестр и пенсионеров, которые танцевали танго. Ну, а также дети веселились, кружили рядом с ними. Вот такие вот бывают танцы петербуржцев в Центральном парке на Крестовском острове. Смотрите, как это было. Ну, а мы направляемся дальше к главному входу, и на входе уже можно увидеть вот такой вот стенд, где написано Pet Shop Days 2022. В этом году главная тема Pet Shop Days 2022 – кино. Зайдя на фестиваль, я первым делом направилась посмотреть, что продают в киосках для собак, для домашних животных, что интересненького, что новенького, и обнаружила вот такие вот кроличьи ушки. Я думаю, что для собак это будет интересная игрушка, надеюсь, что они не из живых кроликов сделаны, а также мне указали на другие интересные товары вот, в виде вот этой кучки какое-то лакомство продается для собак, а также вот такие вот интересные очки. Рядышком была организована фотостудия для собак, где фотографировали животных. А также мне рассказали про новые продукты хрусташки. А что это у вас тут такое? Здравствуйте, мы Здравствуйте. производители лакомств. Вообще мы находимся в Москве, но у нас большое количество, большой ассортимент лакомств. Есть коллекция для дрессировки. Это легкая вымя и рубец с кусочками. Коллекция на упасть. Есть различные погрызушки, уши, утиные шеи и прочие разные лакомства. Есть трофеи, лопата, к бычьей форме и разные погрызушки, разные лакомства. Там вымя, печень, легкое, рубец в разной форме. Также есть для, для лакомок куриные чипсы, в общем. Ну, может, для зубов, это... да? Да, ну это да, все, да. да. Mm -hmm. Хорошо, Показываю спасибо. Здесь. Хорошо. И так как я сняла этот стенд с лакомствами для собак, мне дали для Челсика, я сказала, что у меня тоже есть собачка, мешочек с лакомством, который мы опробовали дома. Вот такую вкусняшку я получила, сейчас будем пробовать Понравится ли Челсику Челси? Иди сюда, смотри, что я тебе дам. Вот Какие-то вкусняшечки. Выбирай. Выбирай себе. Я сразу весь пакет хочу, да? Давай. Вкусняшечка. Будешь? Вот. Это, да, зубки чистить, Кусай. Ну и нам вкусняшку дали. Что тут написано? Натуральные лакомства. Без красителей. Да, все съела? Ну давай еще одну. И пока хватит на сегодня, да? Это тебе спецшопдэйс Докс ланч Ням-няшечка, ням-ням-ням, вот, вот, вкусняшечка, мняшка, мняшка, вкусняшка, вкусняшка. Ну а дальше э, я также продолжала свое путешествие. Э, увидела девушку, которая несла своего бульдожку вот так вот в детской переноске. Очень интересный способ перемещения собак. Также интересно нарядили Корги. Можно было прикупить себе новый костюмчик. Смотрите, какая джинсовка крутая. Ну и очень много других товаров было представлено на этой выставке. Дальше я направилась в развлекательную зону, где можно было что-то покушать в ресторане. Даже предлагали вот такое вот шампанское. Ну и, естественно, мясные блюда. Также интересным показалось то, что у некоторых собак были покрашены хвосты, спины и ушки в различные цвета. Я нашла такой стенд, где делали макияж, так скажем, то есть гримерка, где разноцветной краской для волос наносили собачкам татуаж, так скажем. Да-да, кстати, были и татушки. Ну вот так это выглядело. Собаки, конечно же, были ушокированы тем, что с их хвостиками что-то делают, но тем не менее стойко терпели. И потом уходили счастливые и довольные с накрашенными хвостами и ушами. Вот как это было, вам показываю сейчас. Ну и кроме этого было очень много различных стендов, где можно было заполнить какие-то анкеты, поучаствовать в каких-то конкурсах и выиграть огромное количество различных еды для собак и кошек. А также я увидела вот такой вот стенд, где люди фотографировались со своими собаками И через полчаса можно было забрать фотографию на магнитике Я решила тоже сесть, сфотографироваться а Вот так вот выглядит теперь фотка на моем холодильнике Так как была жара, многие люди со своими питомцами просто сидели на траве, отдыхали, пили водичку и ждали новых каких-то представлений, шоу, например, такие, как прыжки в воду. То есть все желающие могли принять участие в этом конкурсе, состязании. Ну, там было две категории. Одна именно состязание из тех собак, которые действительно прыгают, а другая ну, попробовать вдруг получится у вашей собаки. И вот как это было интересно и забавно смотреть на новичков, которые никогда не прыгали в воду вот с такого вот трамплина. Не видно лицо собаки, там просто глаза впереди носа. Если вам не жалко мебель дома. У нас дог дайвинг, не дог поллют. Эх! Эх! о Нас в в детстве так учили плавать. Кто вы знаете, кто это Вижу, да, отлично, очень Вижу море и так происходит личный диалог попытка уговорить подкупить напугать все что угодно но пока не получается Как, знаете, в э, фильмах мотивационных, ты сможешь, ты самый лучший пес на свете, ты должен это сделать. Ну, а я, конечно же, ждала фейшем шоу чтобы э, зафиксировать э, все э, праздничные наряды, интересные костюмы, которые были представлены участниками э, конкурса красоты. Вот какие костюмы мне удалось снять, а отдельно подиум и всех участников смотрите на моем канале Питерленд, где я сделала целый ролик этого фэйшн-шоу. Ссылку на который я прикрепила для вас в правом верхнем углу. Переходите по ссылочке и смотрите, какие наряды были представлены в этот день. Вот таким вот был... Практически последний теплый летний день в Санкт-Петербурге 28 августа 2022 года. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.